Шанс, твоя судьба Твой шанс, и ты Ну а мы продолжаем И на этой сцене Наша гостья, постоянная участница Замечательная певица Виалика, встречаем Романтика и вино Нас носит любовь Ты сегодня герой мой В венах наших сагипает кровь Ловлю твои взгляды все, что мне надо Лишь бы ты был рядом Ловлю твои взгляды На фоне заката Губы к алкоголь, я в глазах твоих таю И сама понимаю, что не смогу без тебя я Ловлю твои взгляды, все, что мне надо Лишь бы ты был рядом Ловлю твои взгляды на фоне заката В губах кое Шаколадая Между твоими Спасибо огромное, Виолита.